Добрый вечер, коллеги. Здравствуйте всем. Итак, мы начинаем. начинаем наше занятие и продолжаем нашу тему. Тему интереснейшую, увлекательнейшую. Я так понимаю, что вас она тоже увлекла. Общая теория магии, продолжение нашей работы, продолжение наших занятий. И в первой части нашей встречи давайте обсудим домашнее задание, которое вы получили в конце предыдущего занятия. Она состояла из трех частей. Исследование закона самопознания, размышления и обсуждения вопроса относительно свободы человеческой на различных кругах силы и литература. Конечно же, как же без нее, Конечно, литература. Все эти три задания были каким-то образом друг с другом взаимосвязаны. Я очень рада, что вы эту связь Увидели, что эту связь обнаружили. Вообще, надо сказать, коллеги, что мне очень нравится работать сейчас с вашей группой, по крайней мере, по тем эффектам, которые я наблюдаю в ваших рассказах, наблюдаю в ваших постах на форуме. Приятно прежде всего тем, что попались люди в эту группу. Не все, конечно, но основная ее часть, так сказать, такой активный костяк. Люди достаточно смелые, и ваша смелость мне очень импонирует, потому что в нашем деле очень важно не бояться ошибаться. И вот то, что я вижу в ваших откликах, то, что я вижу в ваших размышлениях, это как раз вот тот самый очень любимый мною эффект сознания, когда вы презираете ошибку. То есть ошибка не является каким -то, какими то кандалами на ногах. И можно ошибаться, но это не основание, чтобы ничего дальше не делать. Это не основание, чтобы вообще ничего не делать. То есть ошибка ⁇ естественный эффект жизнедеятельности магического сознания, как углекислый газ, естественный эффект жизнедеятельности человеческого и вообще любого живого организма. Нормально это бывает. Если деревья потребляют наш углекислый газ, значит наши ошибки тоже что-то потребляет, а это значит, что мы находимся в полном симбиозе с магическим пространством. Не бойтесь ошибаться, это хорошо ошибаться. Статистику можно вывести и сказать, что на сотню ошибок бывает одна истина, но статистика, как всегда, лживая девка науки, поэтому мы ее приводить не будем, но все равно помним, вспомним о том, что Ошибки-показатель того, что вы ищете, а поиск всегда рано или поздно увенчается результатом. Не скажу успехом, но обязательно результатом увенчается. А результат это будет как раз именно то, от чего вы в дальнейшем оттолкнетесь, к чему пойдете уже в самостоятельных своих исследованиях. Поэтому не бойтесь ошибаться, ошибки приветствуются приветствуется в нашем деле. Итак, давайте обсудим наше с вами задание. Начнем с закона. Вы очень правильно поставили вопрос, а исходя из каких критерий вообще оценивает сам этот термин самопознания? На что опираться? И вот это, наверное, самый главный вопрос, который мы задаем себе, когда начинаем исследовать этот закон. Знание о себе может быть огромным, объемным, потому что человек он не плоская картинка на экране, которую можно оценить каким-то образом именно по этой плоскости. Он объемен, он живет во времени, он живет в многомерном пространстве, и в каждом пространстве он отражает какую-то грань своей личности. Знать все грани, ну, наверное, можно себе поставить такую цель, но Здесь, что называется, хвост будет вилять собакой, вы настолько глубоко можете погрязнуть в этом процессе, изучить себя досконально и полностью, что забудете про основную цель. А поскольку основная цель есть, а самопознание мы рассматриваем все-таки как инструмент для этой цели, логика подсказывает, что, наверное, есть вещи, какие главные и не главные в процессе самопознания. А закон нам раскрывает, собственно говоря, какие вещи могут быть главными. Те, которые отражают собственную умание. То есть это некие в сознании некие константы, назовем их так, потому что они каким-то образом приводят или ведут к цели, к магическому преобразованию сознания. И, соответственно, эти константы должны быть максимально защищены максимально неизменны, для того, чтобы тот статус, который обретает разум, также оставался защищен и неизменным. Все остальное, логика подсказывает, то, что не имеет отношения к константам, то, что не имеет отношения к статусу, легко может быть не то чтобы устранено, устранить это невозможно, да, но как бы, не допущено к серьезному влиянию на саму, саму систему. Что-то будет второстепенным, а значит и по значимости, и по силе влияние на разум должно быть также умалено. И вот то, что мы, собственно говоря, с вами исследовали в течение этого месяца, как раз и есть попытка выяснить, а что же является важным моментом для постижения собственной магии, для ее раскрытия, для ее актуализации, чтобы именно она стала феноменальной и выпуклой как главная частью сознания, а все остальное, не имеющее отношения к магическому, развитию магическому искусству собственному, не имело влияния на разум. Вопрос о свободе был как раз в контексте этого вопроса. Но к обсуждению его мы, наверное, подойдем чуть-чуть попозже, после того, как мы познакомимся с еще одним магическим законом, который, как утверждает Общая теория магии, магическое искусство является проистекающим, вытекающим из закона самопознания. То есть если закон самопознания частный случай закона знания, то закон причины и эффекта, о котором мы сейчас сейчас будем говорить, является частным случаем закона самопознания. Звучит он так. Точно такое же действие, произведенное при точно таких же обстоятельствах, приводит к точно такому же результату. То есть это такой объемный закон причинно-следственных связей. Точно такое же действие, произведенное при точно таких же обстоятельствах, приводит к точно такому же результату. И продолжает этот закон пояснение к нему, которое звучит так. Ключ к успеху в магии. Это выяснить, какие переменные более важны, а какими можно пренебречь. Как сохранить постоянство и защиту важных переменных и исключить зависимость от неважных. Собственно говоря, в законе выражено то, что я вам сейчас сказала. Ключ к успеху в магии выяснить, какие переменные более важны, а какими можно пренебречь. Как сохранить постоянство и защиту важных переменных и исключить зависимость от неважных. Первый взгляд на этот закон возможно, сразу приведет нас к мысли о применении его в части воздействия на окружающую реальность, то есть каких-то магических ритуалов, каких-то магических действиях, которыми мы каким-то образом преобразуем, преобразуем собственное и не только собственное бытие. Но все-таки не зря говорится, что этот закон частный случай закона самопознания, а это значит, что он имеет отношение не только к магическому преобразованию, но каким-то образом отражает и закон самопознания тоже. Каким же закон причины и эффекта отражает и раскрывает перед нами особенность, как узнавать собственное умание? И вот это мы с вами и должны будем прояснить в рамках сегодняшней лекции. И начнем мы как раз с обсуждения того самого вопроса о свободе в различных магических кругах силы. Вы высказали совершенно разные точки зрения. Большинство из вас склоняется к тому, что для человека максимальная свобода находится внутри, кругов, внутри круга колдовской силы, то есть внутри внутреннего круга бытия ограниченного первоосновами любовь, смерть, жизнь и соответственно, ненависть. Часть из вас склоняется к тому, меньшая часть склоняется к тому, что все-таки истинную свободу следует искать на последнем круге, на первом круге магической силы, и лишь немногие, буквально единицы, высказали мнение о том, что возможно для человека максимальную свободу следует обнаруживать на втором круге, на жиречестве. Кто же прав? Магии демократии нет, поэтому власть большинства у нас не работает. У нас работает истина. А истина, как обычно, где-то посередине. Истина где-то рядом. Да где же она? Как же ее найти? А для этого, для того, чтобы ее найти, нам как раз и поможет закон причины и эффекта. Причинно-следственные связи. Как же он нам поможет? Дело в том, что в первую очередь надо понимать, как распаковывается слово свобода. Распаковывается как в собственном сознании, так и в сознании человечества. И как она, конечно же, распаковывается в сознании магическом. Мы с вами изначально говорили о том, что термины в магии, идентичные скажем так, человеческому миру, распаковываются несколько иначе. То есть если для человека есть какое-то понятие абстрактное, то в магии абстракция не допускается почти никогда, то есть везде нужна конкретика, конкретика и еще раз конкретика. Значит, к понятию свобода мы также предъявляем требования конкретизации. А что есть такое свобода? Поскольку пока она абстрактна, она манипулируема, то есть это предмет манипуляции. Туда чего хочешь, туда и заложи. Но как только она становится конкретной, манипулировать ею становится достаточно сложно. То есть абстракция это как облако, да? ветер подул в какую-то сторону, облако туда и поплыло. Но подобное, попробуй то же самое сделать с камнем, да? уже будет несколько затруднительно. Так вот, термин «свобода» он, конечно, в каждом сознании распаковывается по-своему. В человеческом сознании это скорее понятие, которое более близко к понятию вседозволенности. То есть некая безграничность собственного приложения, как бы себя, приложения себя к окружающей реальности. Может быть бесконтрольное, может быть ненаказуемое но каким-то образом вседозволенное. вот в русском языке вот это слово оно наверное, более всего отражает то, как люди воспринимают слово свобода. Соответственно, по причине распаковки так к нему и относится. В магическом же сознании слово свобода это скорее отсутствие лишних связей. А вот каких лишних Лишник, вот Понятие лишняя связь в магии нам как раз и помогает правильно распаковать закон причины и эффекта. Вторая его часть, которая говорит о том, что есть важные вещи и неважные. Есть вещи, которые влияют на суть процесса, а есть вещи, которые не влияют. И вот лишние это те, которые как раз не влияют. То есть свобода для мага, переводим, это Свобода от тех самых элементов, которые не должны, не могут, не имеют права влиять на магию. И здесь как раз распаковывается перед нами предыдущий закон самопознания в более понятном ключе, что свобода с магической точки зрения достигаема в большей степени тогда, когда есть понимание главного и неглавного. Свобода всегда приложима, свобода понятия она всегда приложима к чему-то. Человек будет предлагать ее к реальности, требуя от реальности освобождения собственных прав. Маг будет всегда прилагать ее к себе, требуя от себя освобождения от, от каких-то привязок, которые каким-то образом сдерживают или влияют, или могут повлиять, потенциально могут повлиять на собственную магию. Поэтому где магия для человека, здесь, собственно говоря, нет вопроса, нет ответа абсолютно однозначного. Все зависит от того, каким образом распаковывается и кто распаковывает. Если распаковывает маг, он скажет, и абсолютно будет прав, что свобода для человека она действительно на третьем круге. Потому что там он может приложить к реальности свои требования к освобождению. И реальность в рамках собственной замкнутости либо продавится под его требования, либо не продавится. Ну тут такое дело, но продавить можно. Но маг свободу на уровне третьего круга искать не будет никогда. Человек будет искать свою собственную свободу, конечно же, стремясь на Первый круг, на круг магический, на круг жреческий, и скажет да, там свобода, и тоже будет абсолютно прав, потому что в его сознании в этот момент начинает перепаковываться само понятие свободы для себя. Единственное, кто не сомневается, где свобода, так это жрец. Он точно знает, что свобода ровно находится на втором круге, потому что для жреца или для любого другого эгрегориального лидера, который тоже суть жрец своей идеи, можно так сказать условно, он скажет, свобода там, где я нахожусь, потому что свобода это власть. Вот где совсем нет никаких сомнений, так это на втором круге бытия. Абсолютно. И вы это увидели. Когда вы начали обсуждать вот этот вот вопрос на третьем все-таки или на первом, потому что второй, как правило, никому в голову не пришел, было так гипотетическое размышление, а давайте посмотрим, а вдруг найдем, ну, надо же посмотреть действительно, как можно утверждать, не попробовав. Но в основном вы как раз склонились и именно вот к этим двум вариантам, первый или третий. И, как правило, никто к единому мнению и не пришел. То есть даже те, которые высказывались о том, что, скорее всего, на третьем, тем не менее предполагали, что и на первом-то его тоже имеет смысл искать. И те, которые изначально говорили, что, конечно же, на первом круге, на уровне магическом, потом взглянули на третий круг и при здравом размышлении увидели, да, речь-то как раз идет о человеке, речь-то как раз идет не о магии, Специально сакцентировано было внимание для человека. Приложив этот вопрос к себе, вы, конечно же, вошли в дилемму. Ну, естественно. Потому что тот, кто первый раз произнес внутри себя слово магия и не прикрылся при этом одеялом от ужаса, по сути, наверное, уже встал на путь того, чтобы не быть обычным человеком. Поэтому выдвигаясь по этому пути, с каждым шагом человеческие одежки оставляете как-то позади себя, они у вас как ступья от прокаженного, просто падают, падают, падают да, и обнажают истинное тело. А вот если применим к обычному человеку хомо да, вульгарис вот вот вот, обычный человек, да, обыватель, обыватель. то мы увидим, что да, на самом деле человек свободен будет именно на третьем круге вот если мы говорим о человеке еще раз, да, именно на третьем круге, внутри круга жизни, у него нет конкретного контракта, у него нет конкретного договора с этим миром. То есть договор с кастой, но каста состоит из множества людей. Не выполнил один, выполнил другой. Какие проблемы? Тот, кто имеет отдельный свой личный договор, это уже, как мы с вами выяснили, колдун, который уже, в общем-то, не человек. Да, потому что есть некоторая взаимозаменяемость с той системы, с той структуры, которая была создана в качестве его помощника. И поскольку эта суть он только немножечко перепрограммирована, как мы с вами говорили на прошлом занятии, я напоминаю вам, то по сути, иметь такого двойника, причем в реальной жизни, а не где-нибудь, это уже в общем-то несколько нечеловеческая форма бытия и, соответственно, нечеловеческая форма сознания. Поэтому назвать колдуна человеком, это, наверное, было бы несколько самонадеянно. То, что он носит на себе физическое тело человеческое и, возможно, даже как-то участвует в общих социальных играх, это еще ничего не значит. Человек, который находится в центре третьего круга, то есть самый обычный человечек, с со всеми необходимостями прохождения сути человеческого пути свободу свою будет искать там. И любое, любое обременение для него в виде власти на втором круге или в виде конкретного договора с некой силой на третьем для него, скорее всего, является страшным кошмаром и ужасом. Люди хотят власти, но дико боятся его. Люди хотят денег, но дико боятся их. В основном люди не имеют ни того, ни другого, только по одной простой причине, что они просто не допускают себе такой возможности. Потому что это уже иная форма бытия, иная форма, к которой люди не привыкли. Поэтому почему мы сейчас задаемся этим вопросом? Коллеги, потому что это очень важно, чтобы вы сразу понимали, что разница в мышлении между обычным человеком и вами, вашими близкими, вашими родными, она неизбежно с каждым шагом эта пропасть будет увеличиваться. Я хочу, чтобы вы на каждом шаге видели этот процесс, чтобы он не был для вас неожиданностью, чтобы миллиметр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 для подчеркивания печатных, а не, не кино, не фото, там, не, не прочее. Да? И об этом мы в свое время тоже будем говорить. А, которые мы получаем из этих буквенных источников, а, вот эти четыре категории, мы а, разносим их не... А,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 или информационная компонента в виде сути, которая была передана в книге. Для этого мы должны просто задать ряд вопросов себе, один из которых, например, в какой традиции написана книга.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 описать как словами и дать ему законченное имя да, в виде названия традиции. Это, например, христианство, это, например, там нехристианство, ну, да? это, например, возьмем Лукьяненко с его, с его эффектами, да? это, например, не знаю, да, бардовская традиция какая-то, к да, которой он в свое время активно принадлежал.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 Это книги, в которых вот, это вот, изюмино, да, вот эта вот изюмина, вот эта солевая компонента, она есть. Вот законы причины-эффекта, и с которым мы сейчас с вами начинаем работать, он как раз, по сути, в большей степени сейчас, на настоящем этапе нашего, наших, наших познаний, нашего, нашего самопознаний, в большей степени будем прилагать к себе, а не к окружающему миру воздействие на окружающий мир, то есть вычленить эти ключевые элементы формулы какой-то там магической формулы, которая обладает вот теми самыми константами, неизменными, которые обязательно дадут какой-то результат. На этом по сути, вот на неправильное понимание этого закона, вернее скажем так, на, на ограниченном понимании этого закона, не споткнулись все оккультисты, особенно те, которые занимались ритуалистикой, они воспринимали этот закон буквально и прилагали его, его как раз к своей, к своей линии, к своей, к своей школе, например, да, к той же ритуальной магии. Сколько раз надо прочитать заклинание, да, чтобы оно сработало? когда, при каком Сатурне, при каком там Венере и Меркурии, как они должны друг от друга, в какой час того, другого и третьего все должно это дело, действие происходить, сколько нужно раз заклясть того демона, чтобы он начал с тобой разговаривать. Ну, в общем, короче говоря, все это эффект, как бы проявление, попытки проявления действия этого закона, потому что закон говорит, что магии верят в закон причины и эффекта абсолютно. Но опять же, неправильное его понимание в приложении, в большей степени к окружающему миру, чем к самому себе, не позволяет добиться того эффекта, который вот эта вот вера, она будет оправдана. Ну, впрочем, вы, наверное, сами сможете это убедиться, потому что есть огромнейшее количество э, литературы, например, того же Алистера Кроули, ордена Золотой Зари, ордена Розенкрейцеров, э, которые оставили после себя большое-большое количество э, описаний ритуалов. Некоторые из этих ритуалов делаются, ну, минимум по несколько дней, некоторые доходят там до года, двух-трех. То есть вот это вот как раз эффект такого, такого понимания закона, это поглощает время, это оставляет после себя ворох литературы, ворох знаний, которые не обязательно приведут к результату. И вот очень важно, чтобы вы на основании правильного понимания себя, своих собственных констант, не пытались схватиться за то, что хорошо описано, не разобрав его предварительно на составные части. Этот же закон имеет отношение и к теме свободы, о которой мы с вами говорили, да, которые вы исследовали. Оценивая такое понятие, как свобода, вы сами должны прекрасно понимать, что вы исходили из понимания какой-то и из основ какой-то определенной традиции. Как правило, той самой традиции, которая в вашем сознании лежит как, как матрица, как непреложная форма оценки бытия. Именно она заставила вас понятие свободы оценить тем или иным способом, опираясь на каких-то, возможно, авторитетных авторитетные источники, исходя из знаний, мнения какого-то не менее авторитетного автора. Если бы перед этим не произвели вот эту вот сепарацию автор произведения, потом автора на традицию и мысль, да, и произведение относительно мысли и эффекта, клон-не-клон, клон, то вы не можете быть абсолютно уверены, что ваша оценка такого понятия, очень важного в магии понятия как свобода, она имеет отношение не то чтобы истина, да, мы с вами выяснили, что истины не существует, она имеет отношение к вашим магическим константам, она имеет отношение возможно, к магическим константам автора, который написал эту книгу, или основателя традиции, в рамках которой автор писал эту книгу. Но точно ли она совпадает с вашей? Если вы перед этими произведете вот такую вот серьезную сепарацию свою не свое, то однозначно утвердительно ответить на этот вопрос вы просто не имеете права, просто не имеете права, потому что иначе вы впадете в состояние заблуждающегося, а заблудившийся это тот, кто свернул со своего пути. Это значит, что вы пошли чем-то другим путем, а другой путь вас приведет, ну, куда-то приведет обязательно, но вы там будете не первый, вы там будете в лучшем случае второй. А мы с вами уже выяснили, что результатов достигает тот, кто к своему приходит первый. Приходит А первый, Б к своему. Вот такая вот у нас с вами непростая задача, и уделила я достаточно большое времени обсуждению этого вопроса, потому что это действительно очень важно. И каждый закон, который мы с вами будем разлагать, и каждую тему, которую мы с вами будем исследовать, и каждое задание, которое будем выполнять в дальнейшем, а также литература, она должна исходить вот из этих правил. Иначе вы потеряете время, просто потеряете время на поиск, на обсуждение, на осмысление, на в общем короче говоря, в Москву поедете через сыктывкары, это в лучшем случае это долго будет. Да.